Итак, друзья, это инструкция по DAISY, для тех, кто не знает, что это за проект, можно посмотреть обзор, Соответственно, сайт проекта DAISY Global. Для того, чтобы пользоваться, да, вам нужно иметь трон на кошельке и кошелек. На примере, который вот здесь показан, соответственно, это трон линк. Для того, чтобы его установить, просто устанавливать расширение браузера. Переходим на сайт Daisy, соответственно, и значит, оплачиваем уровни. Первый уровень оплачен, поскольку мы заходим на предстарте. Да, но, опять же, у вас, когда это появится, да, ситуация будет иная. То есть, первый уровень тоже нужно будет оплачивать. Второй уровень тоже оплачен. ну Давайте покажу, как, соответственно, с третьего уровня. значит Нажимаем Confirm Operation, соответственно, и после этого у вас уже выходит всплывающее окно в трон линке, то есть ситуация примерно плюс-минус точно такая же, как и, соответственно, у нас в метамаске. Вот, также вы оплачиваете и, в общем-то, вам нужно оплатить несколько уровней, да, то есть в зависимости от того, на, на какой пакет вы заходите. Движуха вокруг проекта действительно идет мощная, то есть я думаю, что здесь можно будет заработать, да, соответственно, ссылочка на регистрацию еще не появилась, но если она Появится она в первую очередь будет соответственно, в телеграм-канале, который размещен уже под этим видео. Поэтому как можно быстрее можете соответственно, переходить в телеграм-канал. Ну и ждем ссылочку. То есть как только ссылочка появится, можно будет соответственно, оплатить и значит, принять участие. Вот как видите, сейчас покажу вам, как оплатить несколько пакетов. Здесь в зависимости от суммы, да, то есть вы занимаете места в матрице. Будьте, значит, бдительны и как можно быстрее реагируйте на ссылочку, соответственно, потому что чем быстрее вы оплатитесь, тем, соответственно, раньше вы место займете в матрице. Вот, у меня уже сейчас уже глубокая ночь, но тем не менее я вот делаю вот эти операции, да, и, соответственно, жду, когда вся эта история пройдет и мы, соответственно, начнем Вместе с вами зарабатывать в Дейзи. Вот, значит, у нас есть также чат русскоязычной команды. Я надеюсь, что эта инструкция вам была полезна. Пишите ваши комментарии, что вы вообще думаете в целом у проекте. Вот, как видите, все пакеты уже оплачены. Соответственно, и будем, будем, будем, будем с вами вместе, вместе зарабатывать. Поэтому всех жду в Дейзи в своем чате, в команде. Всем удачи!